Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас научу, как правильно Дело это непростое, но я думаю, вы сможете освоить эти навыки Конечно, с первого, со второго, ну, с третьей попытки у вас наверняка получится Наливаем литр воды Кладем лавровый лист Соль, оливковое масло приправу для пельменей. Вода закипела, кладем 13 пельменей. Перемешиваем. От оливкового масла пельмени не слипнутся. Варить 5 минут на умеренном огне после сплытия. Все просто. Очень вкусно!